В гостях сейчас координатор Центрального Совета Федерации Автовладельцев России. Это Егор Фролов. Егор, здравствуйте. Доброе утро. У нас на повестке дня несколько тем. Это во-первых, электротранспорт, электромобили, популяризация качество топлива, ну и новые штрафы. По всем этим трем вопросам можно звонить к нам в эфир 224 восьмерки, задавать вопросы. Ну и также, если вам удобнее, в соцсети ВКонтакте можете написать в комментариях ваш вопрос. Ну, сейчас начнем э, с Давай первого. Давай топливо, да. Самое интересное всегда любому угу. автовладельцу качество топлива. То, чем мы за заправляем наши машины, то потом уходит и в воздух, и этим же мы дышим. Как в Красноярске сейчас с качеством топлива? Я знаю, что вы делали прям экспертизы, да, замеряли. Да, то есть э, мы при поддержке краевого правительства, тогда еще губернатором Толоконским, э, он поддержал нашу инициативу о проверке абсолютно всех автозаправочных станций. А мы при помощи, к сожалению, уже которую сносят э, красноярские нефтепродукты, нефтебазу. нефтебазы, мы при помощи их лаборатории проверили абсолютно для нас, как для фарм, было бесплатно, проверили абсолютно все автозаправочные станции на территории города Красноярска и прилегающего пригорода, то есть Дивногорск Сосновоборск, абсолютно у каждой автозаправочной станции мы взяли Хорошая забор проб топлива, да, ну, то есть это не было прям... Подряд мы поехали по всем. Первоначально я провел рейд по анализам тест-полосок, на которых была реакция. У нас существует совместно с Московским институтом нефти и газа разработаны тест-полоски, которые показывают реакцию при содержании каких-либо металлопримесей, к сожалению, серых. Присадок, так скажем. Да, да. да. То есть mm -hmm. почему существуют присадки в топливе? К примеру, нерадивые там автозаправщики они приобретают топливо с низким октановым числом и догоняют, и его, его. Да, догоняют его присадками, вот содержащие да, там, металлопримеси, свинец и так далее. Ну, мы с Что вами, портит двигатель? Да, это не только портит двигатель, при выхлопе это попадает и в легкие нас с вами, а свинец не выводит с организма вообще. А какие выводы после того, как такой масштабный рейд прошел? Я вот как автомобилист, единственное, что для себя решила, что я не заправляюсь на маленьких заправках и доверяю сетям. Нужно ли доверять сетям? Или здесь я ошиблась? А, нет, все верно. Если мы говорим про вертикально интегрированные компании, это компании, которые добывают, перерабатывают и продают в розницу. У нас два представителя в городе Красноярске. Если вы видите цену ниже той цены, которая у них, потому что ну их Контролируют государство, и они mm -hmm. просто выше не могут. Но сейчас и частные бизнесы контролируют. Но если вы видите ниже цену, то это вот как не просто, просто обывателя, у которого нету да, тест-полосок и нету лаборатории, то проще не заправляться на этих автозаправочных станциях, потому что ну, в большей степени это ну, бодяжное топливо. Плюс, если вы э, видите э, о том, что у вас не недозаправили, да, то есть есть такое ощущение, что вы всегда там хотя есть анекдот по этому поводу, на 1000 рублей заправлялись, а вас стали быстрее заправлять, да, и стал лежать лучше, да, Но ну, анекдот к тому, что сервис стал улучшаться, да, за 1000 рублей стал заправляться быстрее. Но по факту, если вы действительно обратили внимание на то, что а, топливо стали, стало меньше заливаться, вы можете запросить а, мерное судно, у любой автозаправочной станции оно должно быть, и проверить, верно ли данная колонка наливает. Хотя, а, на сегодняшний момент мы, как а, Фар, наши представители в Москве проводили рейд по Подмосковью и приезжали незаметными. То есть обычную горловину вставили, канистру мерную и заливались, как обычный автовладелец. По факту определили, что четверть автозаправочных станций в Подмосковье не доливают. Четверть? Да, то есть и Шу. здесь сам факт, когда их замечали даже, что это они приехали и сейчас у них делается забор, Тут же переставала работать колонка, их просили переехать на другую, пока они там переезжали, естественно, оборудование переключали. На сегодняшний момент все это возможно регулировать с пульта управления того же оператора с автозаправочной Обмануть станции. Обмануть нас легко. Обмануть легко, но и мы э, тоже не дремлем, придумываем методы так, как, чтобы э, определить, найти данные автозаправочной станции. Причем на сегодняшний момент у автозаправочных станций штрафы очень большие. Если когда мы в 2017 году проверяли заправки, штраф составлял 10, тысяч рублей, а лабораторные анализы составляли э, от 10 до 20 тысяч рублей, это нам рассказывали про себестоимость одного анализа, одного вида топлива, то как бы эти штрафы были нецелесообразны. На сегодняшний момент штраф минимальный 200 тысяч рублей либо 5 процентов от выручки предыдущего года то есть это но ну, сумма для автозаправщиков очень велика и они ну, на сегодняшний момент этого очень сильно боятся. даже 200 тысяч при таких объемах которые они экономят ну, и что? зарабатывают это тоже по сути копейки вообще но, да. благо есть такая организация как фар Ну поговорили о качестве топлива новые штрафы еще хуже темы, сейчас еще больше мы расстроимся. Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете звонить и задавать ваши вопросы эксперту по топливу, по штрафам, пока у нас есть такая возможность все это узнать. Штрафы новые. Да, действительно, если мы говорим про изменение штрафов, они вступят уже в этом году в силу. Дело в том, что штрафы практически все увеличиваются в 6 раз. То есть если вы ранее знали о штрафе превышения скорости на 20 километров в это порядка там, 500 рублей, если вы там еще по скидке. А на сегодняшний момент это будет штраф составлять 3000 рублей. А если штраф был 5000 рублей? То есть, 30? Да, то есть около 30. То есть за неповиновение сотрудника ГИБДД, который вас останавливал, а вы уезжали и при этом при всем создавали угрозу остальным участникам дорожного движения штраф до 40 тысяч рублей. Но У -у это какое-то очень серьезное правонарушение. Это серьезное да, правонарушение. У меня и его, к сожалению, надо еще для сотрудников ГИБДД доказать. доказать. что на сегодняшний момент у нас у каждого установлены камеры фото видеофиксации И есть одно нода. То есть ты уезжал, не увидел сотрудника ГИБДД, который тебя останавливал. Потому что не, не дай Или бог, какие-то сотрудники ГИБДД будут этим пользоваться. Да? Ну, да. Или ты э, ну, начал действительно увеличивать скорость, превышал скоростной режим. Таким образом подвергал опасности всех участников Фстреливаю, дорожного сам, движения ну, да, и... У меня была история, когда мне пришел с кам... Камера, камера зафиксировала uh -huh. штраф. Якобы проезд на красный сигнал светофора. Хотя там видно, что я стою там, за 2 сантиметра еще до стоп линии и у меня горят стоп-сигналы на фотографии. Uh -huh. это, это прям видно. То есть этот штраф дистанционный, который и так спорный, мне сейчас может прийти там, 10, 15, 20 тысяч рублей. Да, но вы можете в любой момент обратиться первоначально в центр фиксации нарушений, то есть оспорить то, что. Штраф, который вам пришел, если они не согласны, вы в любом случае можете пойти в суд. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что это время, это суета, Конечно. это очередь, это стоять. Плюс если это суд, это не один день, а может и месяц. Поэтому, да, мало кто с этим связывается, проще оплачивает и, и все. Но в новых штрафах есть еще одно но, которое было в советское время, это бальная система. То есть когда да, водитель неоднократно привлекается за... Грубые нарушения – это превышение скорости более 40 км в час. Грубое вождение, за которое также вводится штраф. Ранее это просто было нарушение, а сейчас на него вводится штраф. Грубое вождение. Единственное, что жалко, что сотрудников ГИБДД нет. Они бы нам хотя бы пояснили, каким образом они это будут фиксировать, грубое нарушение. Но это перестроение, это создав... ну, создание да, аварийных ситуаций, которые приводят к ДТП. Здесь вводится штраф. И э, есть один минус у бальной системы. Ну, Это плюс, конечно, для автовладельцев о том, что бальная система не считается при фиксации камеры. То есть, если вас зафиксировала стационарная камера фото она не, не считает накопление этих баллов. Это mm -hmm. хорошо. Спорных случаев много действительно. Да, де именно по этой причине. Помимо э новых штрафов, э э Точнее, помимо увеличения, есть ли новые какие-то штрафы, которых не было ранее? Ну, вот я говорю, это введение бальной системы, это увеличение в большой степени штрафа за то, что не, не остановился по требованию сотрудника ГИБДД, то есть, если он где-то стоял. А случаи бывают разные. Я сам раньше перевозил автомобили с Владивостока до Красноярска, растаможив, едешь уставший, солнце вечером, к примеру, долбит или рано утром долбит в глаза, и у меня был Действительно случай, когда я действительно не увидел сотрудника ГИБДД, я не превышал скорость. Такое да, он догнал, но он действительно спросил, что солнце слепит. Я говорю, да. Он такой, ну ладно, давайте проверим документы. Хорошо, что попался такой сотрудник. Да. Если вам попадаются другие, есть у вас другие примеры случаев на дороге, звоните, спрашивайте, рассказывайте, все это будем обсуждать. Сейчас ненадолго прервемся, но еще обязательно продолжим. Вы успеете дозвониться. Мы продолжаем общение с координатором Центрального совета Федерации автовладельцев России. У нас в гостях Егор Фролов. Остановились мы на последних нововведениях в плане штрафов. Но и вот все-таки концептуально новые штрафы появятся или только увеличение и бальной системы? Ну, есть очень такой, ну, в какой-то степени справедливый, но его ужесточили этот штраф. Это когда передал водителю нетрезвому водителю управления, автомобиля и впоследствии этот водитель совершил нарушение ну, дтп так сказать с печальным последствием лишается автомобиля хозяин который передал этому водителю лишается лишается автомобиля до да. пользу государства его у нас есть телефонный звонок здравствуйте как вас зовут и какой у вас вопрос здравствуйте меня зовут александр александр ваш вопрос а были такие слухи, что камеры видеофиксации будут присылать эти штрафы за отсутствие полиса Осага. Камеры? Да, что машины да. автоматически сейчас... В Москве, да, эта система тестируется. Кстати, по повышению штрафов на Осага он увеличился не намного. То есть если сейчас 800 будет 1000 рублей. Если вообще Ка нет полиса. Да, камеры фотовидеофиксации по полисам ОСАГО а также по прохождению технического осмотра, то есть вы можете не получать полисосага, но технический осмотр обязаны проходить, то здесь протестировано в Москве, в Петербурге, что касаемо в Красноярске, пока ну, информации такой нет, но я точно знаю, что сегодня камеры фотовидеофиксации тестируют о включенных фарах перед... дневного хода. То есть за это тоже скоро может За это да, тоже скоро может автоматически приходить штраф, То есть если ты поехал и не включил фара. Спасибо, Александр, вам за вопрос. На самом деле давно да. Да, уже об этом говорили. Да, В Москве по стране протестировали, работает. Здесь были проблемы пока... передачи данных, базы данных страховых компаний и обработки персональных данных. Ну и перейдем к основной теме сегодняшнего эфира – это электромобили. Егор, вы даже в нашу группу ВКонтакте отправляли Сегодня подробное сообщение по пунктам. Мы его зачитывали, давайте угу. к нему вернемся и разберем. Ну вот первое предложение – отменить транспортный налог на электромобили. Это мировая практика или это мы можем так первые сделать? Я думаю, что в мире, в какой-нибудь стране -то это есть, но если мы говорим по, про, про популяризацию, хотя бы... В тех городах, которых обозначил президент Путин, это города, которые с более жестокими экологическими ситуациями. Это Красноярск, Братск, там еще несколько городов. Хотя бы если даже в этих регионах будет отменен транспортный налог, то больше автовладельцев станет с электромобилями. Потому что это будет не только выгодно по топливу, как это сейчас, но это будет выгодно еще и по транспортному налогу. Ну mm. да, финансовые аргументы обычно очень хорошо действует на людей. Я смотрю, второй пункт, который вы предлагали, он тоже связан так или иначе с финансами. Отменить таможенные, пошлины на ввоз да, автомобилей. Ну, то есть Они если вот, э, ваш гость э, с автомобилем, который был у вас в студии, э, он э, рассказывал про то, что он приобрел этот автомобиль за 500 тысяч рублей, то на сегодняшний момент таможенная пошлина составляет на данный автомобиль от 100 до, там, до 150 тысяч рублей. То есть представьте, если он его приобрел за 500 тысяч, а на самом деле его можно будет приобрести за 350 тысяч, ну я думаю, я тоже куплю такой автомобиль. В первую Существует? очередь я обновлю свой автомобильный парк. Если ранее, когда не было заградительных пошлин, автомобили в принципе менялись, там, ну японские вот эти боушные менялись раз там в 3-4 года, то на сегодняшний момент я одним автомобилем пользуюсь уже 8 лет. И Если бы такого? да, не было бы заградительных пошлин вообще с точки зрения отмены на электротранспорт, я бы с удовольствием приобрел бы электротранспорт, плюс отмена транспортного налога. Но ну, это прям полное удовлетворение любого и желания автовладельца. Количество парковок – это самый насущный вопрос, да. который не решен, и до сих пор у нас огромное количество пробок, негде припарковаться. Как э, действует э, в этом плане ну, наша, так скажем, ну, будем строить больше парковок? Решили. Именно с розетками или простые, ты какими имеешь в виду? И такие, с розетками такие? и простые, да. У нас вот тут Как, как раз... за границей огромные такие парковки, многоэтажные. Почему у нас такого а, нет? Дело в том, что я не знаю по какой причине, когда только вводили платные парковки в городе Красноярск, мы именно в центральной части города мы как раз говорили о том, что потребность центра города в 5000 парковочных мест, а их всего полторы тысячи. А, причем краевой бизнес-инкубатор с какими-то там волонтерами изучил что у нас есть места, которые ну, никак нигде не учтены, на которых можно разместить многоуровневые, ну, так сказать, как лифты, маленькие парковки там, на 10-20 на автомобилей. Причем можно там было бы включить функцию блокировки парковочного места, если ты там, от дома до работы доезжаешь, ты точно знаешь, что у тебя там будет парковочное место, или да, ты поехал да. на, в, как, в администрацию, причем у нас же в центре, это административный центр, куда люди приезжают не только там поработать, но и для на осуществления да, каких-то деятельностей, навстречу, отдохнуть. А на сегодняшний момент центр города как раз по этой причине, из-за того, что негде припарковаться, стал непривлекательный. Кто-то говорит, давайте ездить на общественном транспорте. Ну, давайте вы его сначала разовьете, чтобы я с ребенком, да. с коляской или с велосипедом да, с детским мог зайти в автобус, доехать до центра и спокойно. Но, Ты к сожалению, на сегодняшний момент это невозможно. Если мы говорим про развитие электротранспорта, то э, здесь в первую очередь также наше было предложение о том, чтобы все-таки на платных парковках отменить плату для электромобилей, что также способствует популяризации плюс изменения в градостроительной политике с точки зрения при строительстве новых объектов, при строительстве торговых комплексов, многоквартирных домов, офисных зданий, чтобы это было как обязательным, как на сегодняшний момент, около каждого здания обязательно парковочное место для людей с ограниченными возможностями. Ровно также и в обязательство вводить парковку с электрозарядкой, ведь это будет полезно не только для электротранспорта, это будет для автомобилей, которые еще и имеют электрокотлы, чтобы они всю ночь не молотили, как это сейчас, в зимний период происходит, а подошел, возьму в розетку, 20 минут постоял, там, 10... Тоже выездом. было ну, бы удобно. Да, вот разрешить э, владельцам автомобилей бесплатно парковаться на платных парковках, это тоже реально? Это, это, конечно, реально. В Москве это работает. Плюс один из, наверное, спорных вопросов – опустить ли электромобили на выделенную полосу общественного транспорта. Это, тоже. Да, это как раз в Москве уже испробовано и работает. То есть на сегодняшний момент в Москве разрешено бесплатно парковаться на платных парковках, плюс им э, предоставлен приоритет езде по выделенной полосе общественного транспорта. Вот как у нас медики на сегодняшний момент только добиваются только того, пытаются, чтобы да. Да, им ну, можно разрешить. было без всяких потом оправданий, да, вот, смену отработал, еще в конце смены пиши этот лист объяснительную. А, только в Москве это тоже уже давно работает. И скорым-то можно без всяких объяснительных ездить и по выделенной полосе, но у нас, к сожалению, в Москве это отдельное государство, которое принимает собственные законы и вправе... Как и говорят, и Москва, не Россия. не Россия. Для нашего да. красноярского государства это вообще применимо, как вы считаете? Я понимаю, что есть много хороших предложений, mm -hmm. но слышат их или нет? Вы обратную связь получаете, обещания, хоть что-то а, На сегодняшний момент это инициатива ну, от ФАР Красноярск, плюс а, мы ее инициировали в общественную палату города Красноярска, но я, как и член общественной палаты, буду пользоваться а, служебным с, положением. Да, служебным мы все-таки наставим, что в первую очередь данная инициатива прошла и в Красноярский городской совет, и в законодательное собрание, получила такую массовую поддержку и от общественной палаты края. И вот с этой массовой поддержкой там всего края, всех уровней власти и так далее и тому подобное ушло в Государственную Думу. Спасибо вам большое. Надеюсь, наши зрители тоже вам окажут массовую поддержку, в том числе сейчас присоединяться к нашему обсуждению, которое есть в ВКонтакте. Будут там пытаться эту тему тоже поднимать, развивать и показывать, что вам это интересно и нужно. Мы прервемся, но вскоре вернемся и к этой теме, в том числе и, конечно, к эфиру программы «Новое утро». Мы продолжаем разговор вместе с вами, коллеги у меня меняются, разговор остается, Егор эксперт остается, остается. Да, но, да, Егор Фролов, представитель Федерации автомобилистов России. И вам все-таки вопрос: насколько в ближайшей перспективе или в отдаленной у нас может сдвинуться с точки эта проблемы? Мы уже говорили о том, как ее нужно сдвинуть, но через сколько лет? Если вот говорить про градостроительную политику, это введение, изменения и установки электророзеток на парковках, как многоквартирных домов, офисных зданий и так далее подобное хотя кстати офисные здания могут привлекать таким образом к себе клиентов и бороться так сказать за экологичность как это сейчас но очень пока не модно а, но ну, один из торговых комплексов сделал а, но ну, этому же может послужить все это могут и бензиновые заправки сделать так чтобы на их автозаправочных станциях была и электрозаправка а, они же не хотят терять клиентов когда все-таки а, это сейчас муссируется становится модным и все начнут пользоваться с точки зрения городостроительной политики здесь вполне э, может э, внести изменения уже администрация города. Прямо сейчас? И, да, прямо хоть сейчас э, внести изменения в Красноярский городской совет, утвердить его, и все, здесь ничего сложного нет. Это будет новость, мне кажется, на всю страну, если да. так случится, да, в Красноярске, если они да, зарядки, да, Это ну, был бы пример для всех городов, город Красноярск, и мы опять прославимся на всю страну. А если говорить про инициативы, это ровно так же, как э, скоро медицина помощи с выделенными полосами. А здесь в любом случае, если эта инициатива, грубо говоря, за полгода успеет набрать силу через все ветви власти Красноярского края и выйдет на Государственную Думу, но это, ну, наверное, год займет. С выделенными полосами для скорых медицинских карет здесь ровно такая же процедура. То есть то, что сейчас ушло в Государственную Думу, это пока пройдет все комитеты, это пока утвердится, это, возможно, не в первом чтении да, там рассмотрится Долго. и утвердится. То есть это может занять порядка года. Антон, ты веришь, что это вот хотя бы начнет происходить? Ну, главное – это же начать. Да, вот, самое главное – начать. Я верю, что нефть не вечная. Совершенно да. верю. я верю, что это когда-нибудь до да случится. Просто когда мы задавали вот этот вопрос в нашей группе, сейчас мы видим да, 74 э, там, человека ответили, что да, они готовы отказаться от индийного транспорта. Есть. Да, но э, теперь, благодаря Егору Фролову, мы знаем, что это не так просто. Мало купить, взять машину и купить, да, и угу. привести ее в Красноярск или купить ее здесь. Мы увидели на дроме, что они продаются, и правда, вот те самые Ниссаны. Но э, как ее обслуживать? Вся инфраструктура для этих автомобилей, конечно, люди привыкли к комфорту. Uh -huh. к комфорту, э, даже если на бензине они будут чуть-чуть больше э, переплачивать, но все равно комфортнее один раз в неделю заправиться, чем заряжать машину каждый день. Но у нас, я помню, была одна э, тема, мы обсуждали дворы, и нам прислали фотографию, как такой же Nissan человек заряжал, прокинув шнур с третьего этажа квартиры. Uh -huh. Но... Как бы ситуация нормальная для, ну, э, да. для, для, России. Для, России. для России и для владельцев электротранспорта, но э, те, кто живет. Пятый этаж выше. Вот, те люди, у которых нет э, гаража, те люди, э, у которых нет возможности припарковаться близко к дому, если он поздно вечером приезжает, у -у -у. это сразу все. Минус ты на машине вряд ли уедешь завтра. Ну, как-то у нас же Владивосток живет, там огромное количество этих машин. Больше, чем в Москве, в Красноярске, во всех близлежащих к Владивостоку городах. Больше. То есть Владивосток пример для Красноярска, да? Ну, в каком-то плане, да, это что ну, же да, хорошо. Здесь, я думаю, на на сегодняшний момент те владельцы Nissan это больше владельцы, у которых есть собственный гараж, либо они проживают в частном доме, где действительно заехал, воткнул, пошел заниматься домашними делами. Ну, это Прекрасно. Мне кажется, те, кто перешел на гибридные машины, это уже какой-то маленький Давай. шаг а, вот к электротранспорту. Они все уже давным-давно ощутили а, вот преимущество гибридных а, автомобилей. Но даже если взять такой популярный гибридный автомобиль, а, как... Ну, нет, Prius. Не Prius, а более м, премиальный, что ли, да? Это Lexus RX Lexus, 450. Да. То есть а, эти машины покупают уже такие состоятельные люди. Но если брать такой же, но бензин RX 350 он э, будет тысяч на 200, 300 или даже 400 дешевле, чем гибридный. Хотя ты потом, возможно, сэкономишь. В общей деньги. сумме, да, это транспортный налог уменьшается, потому что мощность mm -hmm. двигателя там меньше. Ну и плюс в общей сумме расход. Богатые люди очень любят о, и умеют экономить деньги именно по этой причине. В первую очередь они переплачивают, а впоследствии mm -hmm. они меньше платят. В Японии, кстати, очень развито много а, маленьких грузовичков, которые в Красноярске нет. Я часто был в Японии, три года подряд туда 10 лет назад ездил. Но на сегодняшний момент их до сих пор здесь нет, потому что они очень дорогие в самой Японии, потому что за них потом меньше платить транспортный налог, они меньше расходуют топлива, и для домашнего хозяйства они очень удобные. А к нам они не едут, потому что они до сих пор там дорогие и ценятся. Так или иначе, где-то все равно будет дороже, где-то да. дешевле. Отпускаем мы нашего эксперта, да, как спасибо огромное. Спасибо. Егор Фролов был у нас сегодня в гостях. Ну а мы переходим к очередному выпуску новостей.